Как за три дня избавиться от носовых кровотечений? У проблемы носовых кровотечений, как правило, есть сезонность. И максимальное время года, в которое беспокоит данная проблема – это конец зимы и весна. Почему же так происходит? Потому что зимой Воздух в наших домах, как правило, особенно в крупных городах, пересушен. И это создает условия для того, чтобы слизистая оболочка наших носов и носиков становилась тонкой, вследствие чего сосуды, грубо говоря, простым языком, выходят на поверхность и становятся ломкими. Я всегда привожу очень простой пример. Если взять обычный русский блин или тонкий лаваш и оставить его на тарелке на два дня, то потом туда невозможно ничего завернуть, потому что блин или лаваш, они будут просто-напросто ломаться. То же самое происходит с вашими носами. Если слизистая оболочка носа сохнет, она ломается, и это приводит к носовым кровотечениям. Конечно, кроме основной причины сухости слизистых оболочек есть и другие предрасполагающие факторы. Это прежде всего особенность сосудов, которая находится в слизистой оболочке передних отделов носа, особенно в зоне кисельбаха, где сталкиваются две магистрали. И бывает такое, что сосуд выпирает в виде пенька, и такой сосуд увлажняй, не увлажняй, к сожалению, он все равно продолжает кровить. Поэтому если мы видим сосуды крупные, которые выпирают над слизистой оболочкой носа, то такие сосуды мы прижигаем. Кроме всего прочего, предрасполагает к носовым кровотечениям и повышение артериального давления, которое выталкивает тромбы из сосудов сухость сухостью, но если было носовое кровотечение, потом в сосуде образуется тромб, и если артериальное давление на высоком уровне, то больше шансов, что этот тромб выскочит и носовое кровотечение повторится. Кроме всего прочего, обязательно на продолжительность носового кровотечения и частоту их встречаемости влияет и факторы свертываемости крови, поэтому обязательно мы обследуем пациента по стандарту. Мы смотрим какие показатели общего анализа крови, мы проверяем основные факторы свертываемости крови, обязательно осматриваем сосуды слизистой оболочки и оцениваем непосредственно слизистой оболочки на предмет их тонкости, влажности и так далее. Итак, переходим непосредственно к способам борьбы с носовыми кровотечениями. И в этой борьбе мы должны придерживаться следующих принципов. Это увлажнить слизистую оболочку, обеспечить условия в наших домах для того, чтобы слизистая оболочка была более влажной. Третье, это укрепить сосудистую стенку. И четвертое, это убрать сопутствующие механизмы, которые могут приводить к носовым кровотечениям. Первое, что мы назначаем при носовых кровотечениях, это увлажнение слизистой оболочки верхних дыхательных путей и особенно передних отделов носа. Самый простой способ это использование готовых спреев с морской водичкой. Самое главное, чтобы эти спреи были изотонические, то есть по концентрации соответствовали физраствору. И эти препараты максимально обеспечивают влажность слизистых оболочек. Спреи с морской водой, либо физраствор можно залить в любой флакон из-под назальных капель и непосредственно распылять физиологический раствор который продается в аптеке кстати говоря вот здесь вот сейчас будут появляться ссылки на ролики в которых я рассказываю основные способы увлажнения носа и как можно приготовить спрей солевые для увлажнения носа в домашних условиях поэтому можете с ними ознакомиться там я более подробно об этом рассказываю Данными препаратами можно пользоваться 2-3 раза в день до конца отопительного сезона. Кроме всего прочего, существуют и препараты на основе масел, например, олифрин. Либо мы используем непосредственно сами масла, такие как витаон, бальзам, караваева, которые... А большинству пациентов тоже нравятся и увлажняют слизистые оболочки. Но на самом деле все индивидуально. Кому-то нравится масло, кому-то нравится мази, кому-то нравится спрей с морской водой. Как правило, основу я назначаю именно препараты с морской водичкой утром-вечером, которые легко использовать, а также периодически назначаю или масла, или мази. Среди мази я выделяю самую топовую, это метил урациловая мазь, которая и улучшает работу местного иммунитета, способствует заживлению слизистых оболочек и самое главное, их очень хорошо увлажняет. Мазь я рекомендую выдавливать на пальчик в размере небольшой горошины, закладываете эту горошинку в ноздрю и делаете форсированный вдох. Таким образом, мазь непосредственно потоками воздуха распределяется в те зоны, которые максимально сохнут и обеспечивает влажность слизистой оболочки. Мази я назначаю два раза в день на протяжении 7-10 дней. Дальше их можно использовать при сухости и носовых кровотечениях по мере необходимости но как правило семидневный курс мази восстанавливает слизистую оболочку носовые кровотечения уже перестают беспокоить пациентов уже где-то дня через три через четыре поэтому всем советую увлажнение носа для того чтобы быстро избавиться от носовых кровотечений не забываем про условия в наших домах. Как правило, есть зависимость. Чем в более лучших условиях живут люди, тем чаще у них носовые кровотечения. Потому что воздух часто в наших домах пересушен, перегрет. Это создает условия для того, чтобы сохла слизистая оболочка нашего носа, она ломается и это приводит к носовым кровотечениям. Влажность, которую вы должны обеспечивать, должна быть на уровне 50-60%. Без увлажнителя, как правило, это сделать невозможно, особенно если не перекрываются батареи. И второе условие – это температура в наших домах. Оно даже, пожалуй, самое важное, потому что если мы снижаем температуру воздуха в жилище, то возможности физически для того, чтобы насытить воздух жидкостью, влагой, они... Намного проще и больше шансов увлажнить воздух, если температура воздуха будет ниже. Нормальные показатели температуры воздуха в наших домах 20, максимум 24 градуса Цельсия. И если вы выполните первых два условия, будете увлажнять слизистые оболочки и заботиться о влажности и нормальной температуре в ваших домах, то, как правило, уже этого будет достаточно для того, чтобы... Носовые кровотечения прекратили. Двигаемся дальше. При носовых кровотечениях мы назначаем препараты, которые укрепляют сосудистую стенку. И самый популярный из них это аскорутин. Это витамин С с дополнительным компонентом рутазид, которые обладают свойствами, укрепляющими непосредственно сосудистую стенку. Как правило, взрослым эти препараты мы назначаем в дозировке по одной таблетке три раза в день на протяжении 10-14 дней. Детям можно смело назначать по таблетке два раза в день, также на протяжении 10-14 дней. Следующий пункт – это коррекция нарушений свертывающей системы крови, если эти нарушения выявляются по анализам. Крайне редко это встречается и у детей, и у взрослых, но тем не менее это встречается. И если мы видим, что показатели свертывающей системы крови отклоняются от нормы, то обязательно таких пациентов направляем к гематологу для коррекции нарушений. Взрослым пациентам мы обязательно рекомендуем контролировать свое артериальное давление при носовых кровотечениях, потому что вы уже прекрасно знаете, что чем больше артериальное давление, тем больше шансов того, тем больше шансов того, что носовые кровотечения будут повторяться. Поэтому, если вы взрослый и у вас случилось носовое кровотечение, то в течение ближайших дней обязательно следите за артериальным давлением, чтобы оно не повышалось, чтобы не было кризов, чтобы снизить Риск повторного кровотечения. Увлажняйте ваши носы и носики, лечитесь правильно и будьте здоровы. Увидимся. Пока.